мы рассмотрим фрезер Лина Mercedes 2000 Он предназначен для маникюра и коррекции гелевых и акриловых ногтей Основные характеристики любого фрезера это мощность, скорость вращения и крутящий момент Потребляемая мощность измеряется в ваттах и показывает сколько фрезер расходует электроэнергии Мощность фрезера Лина Mercedes 2000 12 ватт Скорость вращения измеряется количеством оборотов фрезы в минуту, так максимальная скорость вращения фрезера Lina Mercedes – тысяч оборотов в минуту. Крутящий момент показывает силу, с которой происходит вращение фрезы. Чем выше крутящий момент, тем больше понадобится внешнего усилия для того, чтобы остановить фрезу. Крутящий момент Lina Mercedes 2000 – 1 Ньютон на сантиметр. Таким образом, этот фрезер позволяет сделать только аппаратный маникюр и коррекцию ногтей, но не подходит для аппаратного педикюра. В комплект входит блок питания, ручка, подставка, набор насадок. Размер блока питания. Длина 13 см, ширина 9 и высота 6 см. Вес фрезы 710 грамм. Ручка микродвигателя очень легкая и удобно лежит в руке. Ее вес 135 грамм. Длина 14 сантиметров. Она выполнена из литого пластика. Использовать фрезер очень просто. Подключаем ручку к блоку питания. Перед тем, как включить фрезер, необходимо установить насадку. Для этого нужно поставить насадку хвостовиком в разъем. При этом прижимные пластины сдвигаются и насадка фиксируется между ними. Включите питание при помощи кнопки на передней панели блока питания и на ручке фрезера. При включении загорается красная кнопка. Для установки скорости вращения фрезы используется механический регулятор на блоке питания. Для включения реверса, то т.е. вращения в обратную сторону, необходимо выключить фрезер. Для этого переведите регулятор скорости на 0, затем включите режим реверса. И после этого снова включите фрезер. Уровень шума и вибраций нельзя отнести к достоинству этого фрезера. Поэтому не рекомендуем его для профессионального использования.